Добрый день, уважаемые подписчики канала PRIED и автолюбители. Сейчас мы поговорим о том, как правильно подобрать хомуты, как правильно подобрать рукава под узлы газовых систем и также как определить, качественный продукт перед вами или это подделка. Поехали. Есть вопросы от автолюбителей. Почему шланги трескаются, рукава трескаются именно на соединении, где рукав соединяется? Дело в том, что есть один важный момент, один важный нюанс. Очень часто мастера или установщики, потому что мастера делают всегда правильно, а установщики... Скажем так, те начинающие автолюбители, которые занимаются переоборудованием, они неправильно подбирают размер рукава под конкретную запчасть или под конкретный узел. В данном случае у меня фильтр тонкой очистки. Его диаметр выходной этого фильтра 12 миллиметров. И рукав тоже 12 миллиметров. Внутренний, внутренний диаметр. И они идеально подходят друг к другу. Очень частая ошибка чего, кстати, бывает и запах в салоне и так далее, когда фильтр идет диаметром 11 мм, а рукав идет по умолчанию 12 потому что дилеры газового оборудования они вывозят только 12 й шланг диаметр. И у нас получается несостыковка в 1 мм. Какое-то время вы не будете чувствовать запах, пока хомут держит крепко. Дальше произойдет утечка, и вы обязательно почувствуете этот запах, и вам будет неприятно. Поэтому убедитесь, что у вас фильтр, Диаметр 12, рукав диаметр 12. Если у вас э, тосольная система 16, на редукторе вход 16, то рукав тасольный тоже должен быть диаметр 16. Это очень важно. В повседневной практике мы замечаем часто э, основную ошибку мастеров: это э, когда они используют вакуумный э, рукав 4 диаметра и одевают его на штуцер 6 диаметра вы понимаете, что происходит с этим рукавом. То есть он растягивается неестественный размер, и, соответственно, он трескается через время, он может соскочить, оторваться и так далее. Поэтому следите за этим, обязательно просматривайте, что вам установили. А установщикам ГБО я рекомендую обращать на это внимание, пользоваться каталогами технической э, документации, дабы правильно подбирать рукава к газовым узлам, чтобы не возникали такие ситуации, когда рукав не в состоянии работать долгое время в тех технических условиях, которые вы создали добровольно или по другим причинам. Друзья, я хочу вам рассказать о своих наблюдениях и то, чего не знают многие даже мастера, а если знают, то они занимаются самообманом. Это эм, бывают случаи, когда мастер подобрал правильно Узел по диаметру правильно подобрал рукав, но неправильно подобрал хомут, которым зажимает. Дело в том, что это очень важно. Дело в том, что э, я не говорю сейчас про качество хомутов. Их производитель, это Норма, или это Турция, или это Китай, это пусть остается на совести самого мастера. Я сейчас говорю про размер самого хомута. Дело в том, что его внутренний диаметр в закрученном состоянии, скажем так, отцентрованном состоянии хомута, когда он закручен, должен совпадать, и хомут должен становиться примерно окружностью вокруг рукава по его наружному диаметру. Это очень важно, понимать все эти вот моменты, для того, чтобы соединение было четко герметичное. И у вас не было здесь утечки. Это очень важно. Поэтому, если мы, к примеру, поставим на этот рукав такой хомут, ну, к примеру, мастер, у него не было под рукой, нашел какой-то хомут, к примеру, 20-32 диаметра. Он устанавливает сюда, да, он затянет его, потому что здесь резьбы достаточно, он может его крутить бесконечно. Но в итоге этот хомут станет на рукаве в виде овала, он не будет окружностью. И это есть самая основная проблема, потому что рукав получает удар э, или, скажем так, нагрузку с одной стороны только, а две другие стороны получаются в свободном, незажатом положении, и через них рано или поздно будет утечка. И также от вот э, этого неравномерного распределения усилия хомута, хомут начинает трескаться в этом положении. Сейчас э, здесь подобран правильный хомут, его размер 1627, который именно предназначен для... Тосольного тройника диаметром 16, и если его затянуть до конца, наружная внутренняя форма хомута будет максимально приблизительно подходить к наружному диаметру наружной форме рукава. но есть хомуты другого уровня которые работают гораздо лучше я объясню сейчас почему сейчас у нас вот у меня в руках стенд небольшой который предоставлен нашим производителям, и это имеет непосредственное отношение к, к рукавам потому что очень часто автолюбители или мастера неправильно делают выводы что данный рукав работает нехорошо от него запах, он провонялся это только по одной простой причине потому что они неправильно подобрали хомут и либо по размеру либо используют некачественные хомуты. Поэтому сейчас я хочу открыть некоторые секреты для вас. Этот стенд, который предоставлен любезно производителям хомутов Oetiker из Швейцарии, наглядно показывает, как работает правильно подобранный хомут на одно и то же изделие аналогичного диаметра. Здесь мы смотрим, что хомут Лег по наружному диаметру этого изделия, скажем так, которое мы считаем, э, скажем так, узлом э, соединения. А, но в месте, где есть замок этого хомута червячного у нас есть э, э, небо, небольшая туннель, которая будет через время пропускать газ либо тасол, если его не подтягивать. Поэтому эти хомуты. Э, нуждаются в постоянном подтягивании на каждом техосмотре. Обращайте на это внимание. Очень многие мастера при техосмотре только меняют фильтра. Эти хомуты обязательно нужно подтягивать при каждом техосмотре, дабы они не давали утечку. Если мы рассматриваем одноразовые хомуты у Этикер, швейцарские, они имеют идеальную Поверхность соприкосновения с узлом, нету никаких туннелей, потому что нету замков. Потому что данный хамот, он работает следующим образом. Есть внутреннее кольцо, а, наружное кольцо, которые затягивают рукав равномерно по всему периметру. Этот замок зажимается мастером а, при установке. Да, он единоразовый. Он одноразовый этот э, хомут, и э, при следующей эксплуатации, если вы меняете фильтр, его обязательно надо заменить. Но поверьте, стоимость хомута не стоит э, ваших нервов, э, запаха или, не дай бог, утечки газа в больших количествах. Поэтому правильно используйте хомуты для соединения узлов и рукавов э, с э, фильтрами или с форсунками, либо с редуктором.